Сука, стекло разъебали, толпоеба, это мрамор, сука, итальянский, блядь. Испанский, нахуй. Блядь. Ковер, сука! Ч ⁇ за хуйня происходит, блядь? С... Блядь, гандоны, блядь. Блять, сука! Ч ⁇ происходит? Прият, ты кто? Что тебе нужно? Алло, ты тут? Что тебе нужно? Что тебе от меня нужно? Стой, стой, стой! Не бойся. Ты что-то хотел? Ты... Ч... Чего? Э... Ф... э, что? Ты что тут делаешь? Привет. Привет, ты что тут делаешь у меня? На моем охуенном коттедже. А я вот из горы вылез. Я к... Нихуя, ты крот! Я, я к тебе пришел Из горы. Ты мне а Нахуя? Ну у тебя дом э, крутой, тут видно обоссали все. Ну, в принципе, не знаю. Ну, я тут пока один живу. Ну, думаю, друзья мне не помешают. Но, знаешь, одна есть традиция такая, древняя очень, нужно вот так вот сначала нужно спрыгнуть вон в тот бассейн. Тест на доверие, я потом объясню. Прыгать завтра или послезавтра? Блять, сейчас, долбоёб, прыгай туда! Ты охуел, сука! Ну, все, тебе пизда. Че. В смысле, я а тут? Где, блядь, тут? Я тут стою! Вот а. я. Ладно, mm. забудем про все обиды. Это... Давай, стой! Вста... Встань в бассейн. Встань в бассейн. А как? Смотри, сейчас тест на доверенность. Ты меня должен поймать. То есть, тест на друга, поймаешь ты меня или нет. Хорошо? Раз. Два. Три! А, где. Где вещи, сука? Сука, где? Блять, он ч без вещи. Да не, блядь. Не может быть. Сука. Где вещи, блядь? Пиздец, нахуй. У нас помнисты. Где вещи, блять, сука? Много алмазов в вин. Винтеррессом, посмотри. А нихуя, я не заметил даже. Ты че, ты чё, Ты же отдашь мне их, да? А у тебя есть еще ресы какие-нибудь? Кинстарт есть. Кинстарт есть? Да. Э, ну ладно. Да, я тебе это в шалкер все сложу, чтобы удобнее было, чтобы место в инвентаре не занимало. Да, телепортируйся ко мне. Ага, кал. Никол... А, жираф, да? Твой ник? Крутой у тебя, ник, кстати. А, О, все, я тут. тут. Э... Вот я тут. К... Смотри, сейчас давай, пока можешь полежать, вот тут вот посидеть на солнышке, ага. вот так вот, на лежачке, полюбоваться видом там. Да. Соси, хуй! Ой, ты что меня убил? Блять. Сука! Ты че меня убил? Ты че напиздел? За вранье я тебя убил. У тебя кит старта не было никакого. А? Как так? Из меня вроде выпало там все. Нет, блять! У меня места в инвентаре даже нет, блять. Может... Как так? О! Нихуя! Может отлагало у тебя? Поги у тебя. Наверное. Ща, у -у -у. надо, блядь, сейчас сложить все. А ч сложить-то? Это типа Да под... блять! Это Весь. ритуал такой, да, для дружески, да, чтобы приучить? Да, да, да. Я сейчас можешь приходить, я тебе там... Где? Шалкер. Ты мне Наш. все отдашь, да? Точно? Да, точно, я не вру. Сейчас я только сложу там все. Все я сложил. Мож... Можешь... Можешь то. Ч за хуйня? Какая? Белая? Б... Нет, блядь... Тут сквозит. Ну, Повторим принимай не кал. Не принимай кал уже. Тут встаю на спальне. Так, вот я. О, oh. oh. oh, oh, oh. yeah. привет. Привет. Так. А где uh, эти э... ресмы? Ты мне отдашь вещи? Вещи, да, конечно, дам. Э, слушай, а тебя домик не интересует? Какой дом? вот этот с которым котором... А, этот, а и вот это вот это тоже да да в общем пусть... я думаю договорится если конечно будете брать сколько сколько стаков ну где-то стаков штук где-то стаков 15 чуть меньше там 15 стаков алмазов ну, король... Да, около 15 там. Ага. Ну, знаешь, у меня есть только стаков. И чё, ну, типа, так... по... ты делал мазы, и ты меня... Точно не обманешь меня? Нет? нет, зачем мне обманывать? Я себе... Новый там дом уже строй... У меня стройка идет Нового. А где? Этот? А, а да... Этот... В Другом городе. Ну, тут деревня недалеко есть, я там домик строю. Понятно. А тачку тоже мне ты продашь? Типа это весь дом, да? Ну, да, да, да. У меня все равно я машину новую с мотоциклом купил. Я а уже не надо. Ага, круто, круто. Я, я согласен на это предложение. Да, тебе 15 стаков, да? Тебе надо. Да. Вот. Так. Вот, вроде нашел себе. Вот. вот тут, наверное, еще больше их. Да, че, даже лучше. Ага. Ладно, Что тут полежат? Так, сейчас стой. Так, сейчас добавляю в РГ. Ага, а, РГИ? ага вот Ст... регион Барас. Добавляй меня, получается. Сейчас э, тут, тут бак какой-то. Сейчас. Стой. Стой, тут баг. Можешь вот сюда вот, вот, сюда вот встать? Ты что тут, когда стоишь, баг какой-то, я не знаю. Он пишет, он пишет, что нет тут такой команды или что-то. Короче, он пишет команду. Короче, вот. Так, сейчас добавляю. <связывая> ага. Ой, а ой, а э э <связывая> э э почему я умер? Погоди. Почему я умер? А? Это банк, это банк! С стой Почему я умер, алло, чел? Ч не знаю, это... Да. Э -э -э! Что? Э-э-э! Сука! Нет, тут алмазы, блядь, неужели, сука? Мы ну, все <св combinator> Это же мои, <св> ты... Сука. меня наебал! Это ты меня... Это ты забрал алмазы и... И... И спавн прописал, да? Да нет, в смысле, чел? Блин, зачем ты меня убил, кстати? Э, да это не я, это... Я же говорю тебе, да, тут баги какие-то. Давай, телепортируйся, я тебе как раз в компенсацию на карусели покажу. Да, я покажу тебе. У меня карусель тут есть твоя, собственная. Какая карусель? Ну... Но... Карусель кататься на ней. так вот. Слушай. Слушай я. Ага, говори, говори. Слушай, а у тебя есть алмазы, там что-то осталось? Ну я так просто спрашиваю ради интереса. Да, у меня там 4 ки старта и 50 стаков алмазов лежит. В интерсундуке. Там их достать, тебе показать, там с интересно. Ну, в принципе, нет. Ну, как хочешь. Ну ладно, телепортируйся ко мне, я тебя на карусели хочу прокатить, показать. Кал, вот у тебя такой. Вот, я тебя отправил. Ага, вот, вот я. Вставай сюда. Вот карусель. Ну, стою, вот, стою. стою. Стой. Вот, стой, ну, вот, вот, сейчас. Uh -huh. Так. Так, стою. Сейчас. что, произойти должно... А сейчас. Эй, ты, <свист> <свист> э, ты что меня убил? У меня мало ХП было, одну ХП. А чё? А? С тебя паутина только выпала какая. В смысле? Ты ж говорил, у тебя стаки там хуяки. Какие стаки? О, о! Появилось! Что так, появилось сейчас? Ты не вещи отдашь? Какие вещи? Так я. У меня было это. 50-х алмазов там. Ну так они у тебя. Так как у меня, чил, да верни мне. Что вернуть? Алмазы мы. Ты их ограбил? Смысли? Ты вор что ли? Не. Я не воровал ничего, я у тебя дома за. Что за хуйня? Что? Что за хуйня? Какая хуйня. Что Чё за. Хуйня? Сука, цыгане, ебаные блоки дома, блядь, пиздя. Сука, стекло разъебали. Долпоеба это мрамор, сука, итальянский, блядь, испанский, нахуй. Ковер, сука! Ч ⁇ за хуйня происходит, блядь? С блядь, гандоны, блядь. Блядь, сука! Ч ⁇ происходит? Что происходит? Да ты меня в блядь, натравил! Да! Я им позвонил, скинул им 500 рублей, чтобы они тебя высадили и убили. Там я снайперов заказал, капец. Каких нахуй снайперов? Э! Вот я... ему позвоню сейчас и вылетай, напишу. Все, он тебя сейчас убьет. Блядь! Чё за хуйня? Чё, убил? Ай, блядь! Что, убил? Больно в хую. Какой? Блядь! Да охуел! Гардон! Нисколечко. Вообще ни разу. В смысле, блядь? Как так? Какие нахрен снайпера? Да, да не атаковали твой дом, они, короче... Я бы заплатил... Я много заплатил... Да блядь! Чтобы БАССЕЙН! Трогай! БАССЕЙН! БЛЯДЬ, НЕ ТРОГАЙТЕ! ДОЛБОЕБЫЕ! Сука, куда мне в туалет ходить, блядь, теперь, дол... я. Какой цунами там? Да, блядь, я не знаю, там чунами, блядь. Сука, цунами, блядь. Эвак... Сука, эвакуация. Да какой чунами, ты о чём вообще? Я не знаю, у меня, блядь, цунами тут. Сука, надо какой повыше стояться, чтобы меня цунами, блядь, не достало. Какой цунами ты парень? Че, я б... не знаю, чунами а, какой-то, да сука. Примикал. я тебе уже 500 миллионов раз кал пишу, ты не принимаешь. Стыкал. Я тебе кал отправляю, отправляй. Вот я тут. Ой, где? О. Э! Э! э! Ты да ты я, на... я научился у сверх ну, этих человек пауков там. Я могу теперь, знаешь, он? как я могу делать? Так. Нихуя! Блять, сука, каменщик, Это Таблички какие-то. Да, это, блядь, да, тут приходили такие же, да, как ты. Это вот после того, как я их это это они написали. Это место гроба им я поставил. Как так? да, место гроба. Так сильно их ебал, то что К они тут. Тебе там тузане пришли, иди проверь в доме у тебя. В у тебя. Разы. Да Расы. вот они слышали их запах. Голгавин, но запах такой. Вот они. А поверни. Они тебе? Не я! они не кусаются? Они могут взрывать там, те капец походу парень. Плять! Чего за хуйня? Верни! вы знаете, сколько, блядь, это стоит? Вы понимаете, блядь, что вы все, блядь, даже почки продадите, вы не сможете, блядь. Вы даже мамку свою продадите, если, блядь, гандоны, нас, сука, сосите, блядь, цыгане, ебаные, на нахуй. Чё, пидорасы, чё вы, блядь, делаете Они, вид, они за что... собой... Эй, э, э, ты. Они за а! собой а! динамит оставляют. Что хуя, блядь, на нахуй, на не на нахуй. Не убивай их, они размножаются и динамиты делают. Ч за хуйня, блядь? Блядь, ч за хуйня? Я просто, сука, хотел... Кайф сука. Фиге. По грифе, Ой, блядь, дом продать хотел просто. Ты блядь. хотел по гри... Не, я дом продать, я перепутал там. Э, блядь, перепутал. Чё ты перепутал? А, а что ты мне в лаве скинул? Что? Ты мне в лаве скинул чё Я тебе... И еще, ну, хотя на 20. Ладно, ребят, всем пока.